В эфире. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на интервью, где будем знакомиться сегодня с нашим новым спикером, который, честно вам могу сказать, будет очень интересную и полезную тему для нашего сообщества рассказывать. Но я думаю, сейчас сам обо всем расскажем. Мы познакомимся, позадаем много интересных вопросов. У нас сегодня в гостях Эмин Дэвис. Эмин, добрый день. Да, друзья, всем привет. Рад всех видеть. Рад быть полезным на платформе и поделиться знаниями, которыми буду выполнять свои кармические задачи, так сказать. Хорошо. Вот. А, ну, давай... Да, познакомимся. Расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте, чем вообще, вот скажем так, как по жизни э, получалось получать опыт и знания, как вышел на ту тему, которую ты сегодня будешь делиться. Ну, вот хотя бы на эти вопросы начнем ответить. Ну, начнем с того, что все, как обычно, начинается с самого банального. Возник у меня вопрос по продвижению своего бизнеса в Инстаграм. И э, я столкнулся с такой проблемой, что покупая один курс, я находил там что-то. То есть что-то там было, ну вот чего-то там не хватало. Да? Я покупал второй курс, там было тоже что-то, чего не было в этом. Но опять же, э, не полная информация. То есть, э, как говорится, если есть спрос, то надо делать предложение. Да? И я понял, что исходя из того, что... Сегодня очень много продают курсов, но они э, поставлены на кон какую-то конкретную цель, да. Я решил сделать курс, два с половиной года я занимался там своим личным аккаунтом продвижения, своим бизнесом, э, смотрел, какие методы работают, какие нет. Тем более у нас Инстаграм – это очень мощная и умная машина, которая апгрейдится там чуть ли не каждый день, появляются постоянно новые фишки, новые возможности, старые методы продвижения потихонечку уходят на нет, да, и он постоянно обновляется. Естественно, потратив много денег на покупку этих курсов, я понял, что почему бы не сделать один курс, в котором будет все, то есть Простому человеку, даже если мы возьмем, например, того же пенсионера, да, который захотел бы зарабатывать деньги на а, этой платформе, мог бы совершенно спокойно посмотреть курс, обрести на... спокойно продавать свои знания, которые он получит на курсе, либо даже мог бы администрировать и а, заниматься администрацией чужих аккаунтов. Да? То есть, получить... То есть, я сделал курс, который будет от Алло. Да, Сергей, я Алло. это... Чуть-чуть связь плохая была, я не расслышал, что ты сказал... Есть, получить новую профессию. Да, учить новую профессию и не одну, а две. Мы рассмотрим такую профессию, как инстаграм-маркетолог. И рассмотрим такую профессию, как администратор Инстаграм. То есть по прошествию курса человек сможет заниматься либо этим бизнесом, либо этим. Это мы говорим, если конкретно нет такой задачи, например, продвигать себя как бренд. Это мы тоже будем проходить, да, продвигать свою личность. Если у нас есть люди, которые имеют какие-то знания, но не знают, как их продавать, мы на этом пути точно так же научимся это делать. Мы научимся правильно выставлять э, себя на этой платформе и позиционировать себя как специалиста в той или иной области, которой мы обладаем. Мы научимся, в принципе, делать все, что связано э, с продажей э, себя, товара, услугу, э, либо получение навыков и профессии э, вот, маркетолога или администратора Инстаграма. Это будет очень большой, хороший, качественный курс, который поможет всем найти себя, скажем так, на этой платформе. Тогда у меня к вам следующий вопрос. Вот вы мне скажите, пожалуйста. Теперь про курс немножечко поговорим. То есть правильно я понял, что в вашем курсе вы будете рассматривать и создание контента. То есть как, например, да. тексты, как да. создавать хорошие фотографии. Как, например, оформлять те же самые э, аккаунты? Э, сторонние да. сервисы, которые помогают Инстаграм развивать. Как вставлять, да. я не знаю, там ссылки, да, чтобы, ну, там, Инстаграм э, одну только ссылочку, показывайте сервисы, которые могут, например, вести на разные подписные сервисы и так далее, верно? Мы будем э, каждому каждому блоку, который у нас есть, мы будем конкретно каждому блоку привязывать... Э, те платформы, которые позволяют нам улучшать качество контента, да, то есть, если мы говорим за контент, у нас будут приложения, которыми мы будем пользоваться для того, чтобы использовать качественный контент. Если мы говорим про, как вы говорите, использование одной ссылки, мы будем детально разбирать приложения, которыми я пользуюсь, которые есть тоже платные, бесплатные, да, и как можно увеличить количество ссылок. Как вы говорите, она там одна, да, а мы сделаем с помощью приложения, чуть ли там не лендинг можно будет, будет туда вставить, да, и видео свои, если у кого-то есть какие-то видеоуроки свои. То есть мы, мы по каждому блоку, который мы будем проходить, мы будем разбирать конкретные приложения, которые будут помогать нам улучшать то качество, которое мы хотим добиться для своего аккаунта. Все приложения, они будут э, рассматриваться детально. Mm -hmm. То есть, смотрите, это про контент. Также я правильно понимаю, что вы еще будете учить и создавать рекламные кампании? Ну, конечно. То есть это, ну, самый, самый контент, план, я так правильно же буду mm -hmm. туда mm -hmm. ставить? Mm -hmm. То есть ваш курс, он а, подойдет и новичкам и уже, скажем так, предпринимателям, которые, например, реализуют свои товары или услуги через интернет. То есть он, получается, необходим каждому, кто хочет Сегодня да. количество продаж. На сегодняшний день этот курс я почему и начал с того, что я собрал все в один курс. Собрал все в один курс, и я сделал его так, чтобы… Даже человек, который никогда не пользовался Инстаграмом и вообще только вот, э, на нашем курсе скачает его, он сможет э, правильно его оформить, потому что у меня там э, по курсу все сделано по полочкам для людей простым человеческим языком, без э, сторонних терминов, для того, чтобы любой человек смог э, спокойно сделать то, что мы будем давать на нашем курсе. То есть это хороший курс, от «А» до «Я» по «Инстаграм». Что касается рекламы, мы будем рассматривать как таркетинг, да, так и будем рассматривать рекламу в самом Фейсбуке. Через Фейсбук будем смотреть и изучать, как давать рекламу, как правильно эту рекламу настраивать. Будем рассматривать биржи рекламы, как пользоваться этими биржами. Есть несколько видов бирж. Да, есть биржа Инстаграма, есть биржа рекламы. То есть мы рассмотрим и биржи Инстаграм, за счет чего мы можем там получить массу подписчиков, либо покупателей. Да? А также мы еще рассмотрим биржи рекламы, благодаря кому за небольшие деньги мы сможем популизировать свой аккаунт. Ну, то есть блогеров как выбирать, какие-то паблики, Конечно. Выбирать, можно рекламу. Конечно. Да, конечно. что касается блогеров, по, по блогерам у нас будет отдельная тема. И э, мы будем э, не просто выбирать блогеров, мы будем вычислять блогеров, э, тех блогеров, которые действительно достойны того, чтобы к ним можно было бы обратиться, и э, тех блогеров, которые накрутили себя там тысячи и тысячи подписчиков и просто ждут, когда к ним обратятся за рекламой. Точно так же мы рассмотрим э, такие моменты, есть э, с блогерами тоже надо понимать, как взаимодействовать, как правильно с ними начать беседу, потому что… Блогеры, у которых стоимость рекламы стоит там, от 20-30 тысяч рублей, они, в свою очередь, могут на ваш запрос. Да? Либо вы можете заплатить, но не получить желаемого результата, потому что он про вас просто забыл. Да? Мы будем рассматривать, как правильно с ними взаимодействовать для того, чтобы избежать этих всех проблем. Блогеры – это отдельная тема, да, и с ними надо тоже отдельно проговаривать и э, изучать эту тему. Ну, Она да. у нас тоже будет, конечно. Скажите, пожалуйста, Имин, а курс, насколько занятие рассчитан, как он будет проходить, будут ли домашние задания, вот такие немножечко, знаете, раскройте нам внутренние секреты ну, а, педагогического, скажем так, вашего воспитания учеников. Окей. Значит, курс у нас будет рассчитан на 5 занятий. 5 занятий. В среднем занятия будут проходить 2-2,5 часа, но я боюсь, что это будет дольше по времени, потому что у нас живой курс, я бы хотел общаться с, с нашими всеми учениками, потому что очень много будет вопросов, и хотелось бы после каждого занятия разбирать вопросы, текущие по занятию. Это бы улучшило качество э, исполнения домашних заданий, которые будут даваться каждому занятию. Каждому занятию мы будем давать домашние задания по, именно по тому уроку, который мы проходим. И это будет поэтапно идти. Э, в дальнейшем, э, если э, возникнет такая необходимость, мы э, можем сделать дополнительный курс, по обучению конкретным программам, приложениям, которым, которые не так легко дались, например, нашим ученикам. Мы можем сделать, например, приложение канва или приложение супа, да, чтобы люди лучше понимали, как работать в этой на этой площадке, да, мы могли бы сделать отдельный курс и потом его просто добавить, для того, чтобы люди просто технически могли исполнить все эти инсинуации, скажем так, да, с этими приложениями. Понятно. То есть это получается более... Ну, почти 15 часов материала вы будете людям давать. Ну, я думаю, что будет больше. Будет. Я думаю, что будет больше. Я приблизительно говорю, потому что э, я, когда начинаю, начинаю рассказывать про курс, я думаю так. Я сейчас скажу вот это... Человека, да, чтобы он лучше понял, приходится немножко давать шире информацию. Соответственно, возможно, что времени понадобится больше. Хорошо. Давайте тогда теперь, знаете, что, какой у меня вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот новая профессия, новый момент. Но все-таки вот человек, когда закончит ваш курс, Через какое количество времени он сможет применить вот эти навыки? То есть и в каких областях? Например, предприниматель, кто-то, кто просто личный бренд свой хочет сделать. Может быть, кто-то захочет стать блогером и так далее. Вот. Давайте, скажем так, какую пользу для зрителей. Когда и где они смогут применить все эти навыки? Более так, пошире расскажем. Сразу сразу сразу Все навыки надо сразу же внедрять в свою жизнь в свой инстаграм то что мы будем давать на площадке у нас это надо будет делать сразу не надо никого ждать не надо откладывать обычно если человек отложил на завтра то скорее всего он сделает там в лучшем случае через неделю а у нас мы специально делаем курс так чтобы один раз в неделю давалось, давался урок и домашние задания, чтобы не обременять человека там временем и не заставлять его мучиться по поводу того, что мне надо сделать вот и именно сегодня именно сегодня мы потихонечку будем давать домашние задания, но применять эти знания я рекомендую всем всем и студентам. И э, людям, у кого уже есть бизнес, людям, кто хотел бы стать э, профессиональным блогером. Э, эти знания, они чем уникальны? Тем, что Инстаграм сегодня у нас – это более миллиарда пользователей. Это порядка 600 миллионов активных пользователей. Это люди, которые каждый день заходят в Инстаграм. Это 50 миллионов уже пользователей в России – в одной только России, и, естественно, для тех, кто хотел бы себя популяризировать или для тех, кто хотел бы зарабатывать на этой платформе, может совершенно спокойно знать, что минимум 20 миллионов человек каждый день в России заходят в Инстаграм. И то, как мы будем подавать информацию, как мы будем вести себя в прямых эфирах, в сторис, какой контент мы будем давать, какой будет у нас охват, от этого зависит и количество скажем так, денег, которые мы могли бы заработать. Что касается сообщества EasyBiz, то я могу сказать следующее, что э, сейчас э, всем, кто занимается э, нашей платформой, очень было бы актуально изучить наш курс для того, чтобы э, грамотно и красиво преподносить э, свои страницы для того, чтобы собирать себе команды, собирать себе подписчиков и, возможно, будущих партнеров. Это все uh -huh. можно делать в Инстаграм. И э, я надеюсь, что все смартфон, да, и не знают, как, как ему э, привлечь к себе партнеров через эту платформу будут изучать наш курс и получат очень много интересных mm -hmm. uh, знаний и фишек, которые просто так нигде никто не даст. Mm -hmm. Ну, получается, что пройдя ваш курс, человек получит реально новую профессию. То есть это будет такой uh, менеджер Инстаграма, он уже может монетизировать свои знания. Если это предприниматель, то сразу сможет свой бизнес вывести на другой уровень. Это же здорово, это очень классно. Понятно. Это действительно то, что многим сегодня даже в нашем сообществе не хватает. А более того, если то, что вы говорите, что вы в этот курс собрали все разные, скажем так, с разных курсов деталей, потому что я тоже, когда Инстаграм изучал, одного спикера смотришь, он раз рассказал только об этом, и все. Другого смотришь, он вообще чуть-чуть чуть-чуть затронул, и вот действительно глубинного, общего, единого курса нигде и нет. И получается, что еще даже ваш отдельный курс как продукт уже очень сильно конкурентно способен, даже по сравнению с другими спикерами. Да, конечно. Если, мы, если, бы, мы говорили, если бы мы говорили про деньги, да, mm -hmm. конкретно про деньги и про стоимость курса, я бы мог его приблизительно по суммам да, сказать, что такой курс, например, на рынке стоил бы не меньше 50 тысяч. Но ну, не меньше mm -hmm. 50 тысяч этот курс стоил бы на И то, я не знаю, сделали бы его... Как обычно делают? Они дают что-то хорошее для того, чтобы потом купили нечто видоизмененное, но практически то же самое. То да? же самое, да, совершенно И, да. да поэтому э, здесь э, чем какое у нас преимущество мы просто собрали все воедино и мы просто дадим инструмент любому пользователю э, и партнеру изи для того чтобы он смог найти себя на этой платформе и понять что ему делать продвигать площадку э, находить новых партнеров, э, заниматься там э, наймом э, администрировать чужие аккаунты, либо ему просто после работы продавать чужой товар. Это тоже можно. Не имея ни товара, mm -hmm. а, ни вклада, можно через платформу продавать чужие совершенно товары, зная, как правильно сделать маркетинг. Да, да трафик. мы Конечно. Да, мы это будем изучать все. Это все будет в нашем то курсе. То есть это... на курсе вы еще будете учить людей, как найти работу, правильно? Конечно. Mm -hmm. Это вообще шикарно. То есть, например, мало человек, что благодаря вашему курсу, изучит, как работает Инстаграм. Еще здорово, если вы расскажете, а теперь как это все, например, он говорит, я хочу администрировать. И вы расскажете, смотри, чтобы найти людей, надо сделать это, это, это, на таком-то, таком-то сервисе, так, так, так, так. Такие-то стоимости, такие-то оценки. Шикарно. Это действительно вот это очень полезная информация, которую сложно найти, и я знаю, что не все авторы это дают. Мы дадим. Хорошо, хорошо. Имин, скажите тогда, когда ждать ваш курс, когда он уже выйдет на платформе, и когда наши участники смогут его увидеть? Мы можем начать прям с, хоть с завтрашнего дня. Это уже вам надо посмотреть, когда меня лучше поставить. Да. То есть расписание быть... еще, в расписании еще вы не договорились, да? Это вот в ближайшее время сейчас решится. Да, пока нет. Пока нет, но я готов прям со следующей недели, хоть со, с понедельника, со вторника, со среды. В принципе, я готов. Это уже как на платформе, как будет удобно уже администраторам платформы да, посмотреть по времени, когда это произойдет, и uh -huh. выбрать... Более подходящее время для того, чтобы многие смогли прийти и обучиться. Угу, угу. Я вас понял. Хорошо. Имин, ну, у меня вопросов больше нет, потому что действительно все четко, лаконично, очень полезно. И самое главное, чувствуется опыт. То есть вот профессионализм и опыт, он чувствуется вот в ваших ответах. Вот спасибо за это. Потому что с некоторыми, когда начинаешь разговаривать, там прям чувствуется, что только теория от вас веет вот этим вот пройденным опытом, ошибками, которые в начале пути совершали. И сегодня, и я уверен, за этот курс вы поделитесь полезнейшей информацией, которая будет полезна абсолютно каждому участнику нашего сообщества. Несомненно, несомненно. Я бы хотел добавить, что я вот эти же слова, Сергей, которые вы адресовали сейчас мне, хотел бы точно так же по окончанию курса адресовать всем тем, кто пройдет этот курс и сможет использовать эти знания для того, чтобы лучше улучшиться в в будущем. Будет здорово. Mm -hmm, супер. Ну что ж, Имин, спасибо большое, что рассказали, поделились. Спасибо большое, что вы с нами. Уверен, мы с вами еще увидимся вот в самое ближайшее время. Да, уже на ваших уроках. Ну, вам я еще раз хочу сказать спасибо и до новых встреч. Увидимся на уроках да, и вам тоже большое спасибо за доверие и за возможность поделиться знаниями. С... раз раз, раз. Ага, ага, хорошо. Ну что ж, друзья мои, на этом а, мы прощаемся с вами. Спасибо, что а, были с нами на этом интервью. Я напомню, что у нас сегодня был Эмин Дэвис, который будет вести курс по Инстаграму, а, где будет готовить настоящих профессионалов в этой соцсети. Ставьте лайки под этим видео, если вы еще не подписаны на наши соцсети, не забывайте это делать, и на тот же Instagram обязательно подпишитесь. У нас там очень много а, проходит сейчас, а, и марафон у нас идет, и новостей, и так далее. Ну что ж, всего вам доброго, хорошего продуктивного дня, увидимся буквально уже через час на новом интервью с новым спикером. Всего вам доброго, до новых встреч. До свидания, друзья. До свидания.